Парите? Нет. Хорошо. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами, как всегда, сигарет нет. И в сегодняшнем ролике я расскажу про вторую версию довольно прикольного мода от компании Vismac под названием R40. Перед началом обзора я хотел бы уточнить один момент. К нам приехал образец не для продажи, поэтому его внутренняя составляющая может слегка отличаться от итогового варианта. Устройство поставляется вот в такой вот картонной коробке. На лицевой панели нанесено изображение устройства в цвете, которое будет ждать нас внутри. Сверху нанесено название устройства, а снизу логотип компании Vismac. На противоположной стороне указаны телевизор технические характеристики и комплектация. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, которые очень сильно помогают развитию нашего канала. И не забывайте подписываться на наши социальные сети, все ссылки на которые будут под этим видео. Открыв коробку, мы первым делом видим устройство в полностью собранном состоянии. Под ним находится небольшое количество макулатуры, которая включает в себя инструкцию пользования картриджем и инструкцию пользованием самого устройства. Далее под ними находится еще одна небольшая черная картонная коробка, в которой расположилось два испарителя. И очень крутой ланьярд, который можно использовать не только как ланьярд, но и как зарядку USB Type-C Сразу же хочется заметить, что новая их версия гораздо меньше их прошлой версии по названием Vismac R80, что можно считать как плюс Корпус мода выполнен из металла и пластика С двух его сторон располагаются металлические вставки в которых есть отверстия, выполненные в виде сот Кстати, как заверяет производитель, их можно будет заменить Под этими сотами прячется какой-то непонятный рисунок в виде бриллиантов Дорого-богато Каждая из панелей крепится на 4 винта. На лицевой панели расположилась довольно большая треугольная кнопка Fire. Ниже нее располагается информативный цветной дисплей, а еще ниже располагаются кнопки плюс и минус. В самом низу есть разъем USB Type-C, что делает зарядку этого устройства невероятно быстрой. Чуть выше этих декоративных пластин располагается по 5 отверстий обдува. Итого их суммарно получается 10. Если что, обдув здесь регулируется при помощи испарителя. Там есть такая маленькая небольшая крутелка, которую мы вам покажем чуть попозже. В верхней части устройства находится небольшой колпачок. Сняв который мы сразу же увидим картридж Кстати, в этой версии колпачок Теперь можно присоединить к нижней части устройства И он будет крепко и надежно держаться Картридж крепится на три очень мощных и очень плотных магнита Как бы мы ни пытались его достать какими-то другими способами У нас это не получилось Картридж работает на... Картридж работает на безрезьбовых испарителях. Также его можно заправить, и его объем составляет 3 мл. Внутри этого мода расположился аккумулятор на 1700 мАч. А благодаря разъему USB Type-C с силой тока в 2 ампера, зарядка этого аккумулятора не займет у вас и более 1 часа. На информативном дисплее указан заряд аккумулятора, сопротивление на испарителе, выставленная мощность, количество затяжек и время последней затяжки. Из режимов парения в этом маленьком моде есть только Power. И максимальная мощность здесь 40 Вт, но для такого маленького устройство устройства этого более чем достаточно. Для того, чтобы перейти в меню настроек, вам нужно нажать кнопки плюс и минус одновременно. Перед нами сразу же появится режим Smart, который позволит ставить сразу же автоматически ту мощность, на которую нужно парить тот или иной картридж. То есть вы его вставляете, он автоматически ставит вам, допустим, 28 Вт, потому что он считает, что именно эту мощность нужно парить на этом испарителе. Дальше будет возможность сброса всех сделанных затяжек. Потом вы можете поменять цвет дисплея, сбросить все настройки, что вы сделали ранее, и также вы можете проверить версию прошивки, которая установлена именно в вашем девайсе. Ну и в самом конце будет кнопочка «Exit», которая переведет вас в основное меню. В комплекте к этому моду идут сразу два испарителя. Один на 0,3 Ом, другой на 0,8 Ом. Как только вы ставите испаритель в картридж и картридж вставляете в сам мод, он показывает ту самую мощность, на которую нужно парить именно этот испаритель. В нашем случае мы поставили сюда испаритель на 0,3 ома, и он нам автоматически поставил 35 Ват. Что хочется сказать про этот мод Он круто подойдет новичкам Для старта парения Он круто подойдет парильщикам со стажем Которые хотят себе взять какое-то устройство Под целевые жидкости Он довольно вкусный за что можно отдать отдельный плюс. Он наваливает, потому что мы сейчас парим испаритель на 0,3 Ома, и он реально дает жару на 35 Вт. Он отлично передает никотин и бьет по горлу, что тоже можно записать в плюсы. Ну естественно, отдельный плюс стоит отдать этому ланьярду, который выступает в роли не только очень удобного прибора, на который можно повесить это устройство носить его на шее, но также в любой момент он может превратиться в USB кабель, благодаря которому можно будет зарядить этот мод. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретнет, и до встречи на нашем канале.